Всем огромное спасибо, кто присоединяется, слушает меня, ставит лайки, комментирует. И я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, сегодня проведу эфир, два эфира. Первый эфир отвечу на вопросы, которые задают мне люди в личных консультациях, в комментариях, пишут лично после моих эфиров разного рода. И вот сегодня, 8 марта, праздник, который во, во многих странах Празднуют, а многих не празднуют. В Англии, где я сейчас живу, его не празднуют. Но в Европе, в Америке и в постсоветском пространстве этот праздник празднуют. Да, я считаю, что нам с вами нужно искать поводы, чтобы себе дарить подарки. Ну, об этом будет... Здравствуйте, здравствуйте. С праздником вас. Об этом будет следующий эфир про женщину. Кто такая женщина-королева, служанка и так далее. Сейчас я буду отвечать на вопрос, который прислала мне сегодня одна из моих подписчиц. Она у меня в друзьях оказывается на фейсбуке. Поздравила меня с 8 марта. И я спрашиваю, а вы кто? Она говорит, я с вами подписана у вас в друзьях. Слушаю ваши эфиры. И вот смотрите, что она пишет. Читаю дословно. Хотелось бы поближе познакомиться. Я спрашиваю, кто вы? Она пишет, хотела бы поближе познакомиться. Смотрите, сразу вам говорю, ребят, вот это уже ошибка, потому что это уже показатель того. И помните, я говорила, что такое мета сообщение? Как ты одета? Как ты говоришь? Человек, которого тысячи, десятки тысяч подписчиков, людей, которым он работает день и ночь, у нас с вами нету времени знакомиться. И это уже ваша большая ошибка, когда вы когда мне люди пишут, «Здравствуйте, я хочу с вами поближе познакомиться», неважно, мужчина или женщина, меня это вызывает уже тошноту. Почему? Потому что я знаю, что этому человеку нечего делать, и ему хочется поближе познакомиться. Почему ты со мной должна знакомиться? Ты что, замуж меня возьмешь? Или, или и как это? И, и, понимаете, то есть это... Кстати, сегодня буду для, по отношениям говорить интересные вещи. На Фейсбуке, посмотрите, есть статья. И на Инстаграм тоже выложу про то, как правильно флирт, флиртовать. Потому что это вообще отдельная тема. Так вот. Вы интересная женщина. Хотелось бы поближе познакомиться. То есть это уже куда? С кем? Почему я должна с тобой знакомиться? Дальше. Вы специалист, грамотный. И как у женщины есть чему поучиться. Заходит то, о чем вы говорите. От консультации не откажусь. Вот смотрите, этим человек пишет следующее. Что она просто сидит, херней страдает. Сейчас вы, я объясню, какая у нее боль. У нас у всех есть боли есть страдания. Но когда люди только сидят и вот это пишут, то они херней страдают. Объясню почему. То есть она наблюдает, что это типа грамотно я специалист. Есть чему поучиться. От консультации не откажусь. Ах, выететь вашу налево. Это моя работа. Причем, э, я пишу. Э, тогда ответьте мне на все вопросы, которые я по ним выясню четко. Что у вас болит? Могу ли я вам помочь? Я и говорю, консультация будет условно платная. Потому что уже от бесплатной консультации я, честно, вам уже заколебалась. Потому что приходят люди э, пустые, они ничего не хотят с собой делать, никак, никакими не хотят заниматься практиками, ничего они, им надо только поныть, поплакать. Поэтому я даю вопросы, по вопросам смотрю, насколько человек адекватный, можно ли его брать на консультацию. Вот смотрите, кто будет идти на консультацию ко мне, чтобы вы понимали, что вам нужно учиться делать запрос. А когда вы просто пишете, наблюдаете, и вам надо познакомиться поближе к экспертам, вы уже показываете себя, что вы развозня, понимаете, никто. И зовут вас никак. Вот слушайте меня, обижайтесь, не обижайтесь, но я специально вас размазываю по стенке, чтобы вы понимали, что нужно ну, учиться взрослой тетечке, специалисту, тем более на врач-логопед, как выяснилось потом. Но я сейчас об этом отдальше. И вот я пишу, представьте, чем вы занимаетесь, где живете, что сейчас больно и актуально, что для, вас, что для вас является болезненным для решения в консультации, что уже делали, чтобы решить это, чего хотелось бы, ну, какой результат хотела бы получить, какой результат хотите получить, ожидаете от консультации, и почему думаете, что я могу вам помочь. Ну, это варианты вопросов, которые я даю людям, чтобы я увидела, что это люди не размазня, что они действительно читают и отвечают. они, Я помогаю сконцентрироваться, сфокусироваться, писать структуру этих вопросов, чтобы понять, кто ты. И вот я пишу, дальше я изучу эти вопросы, приглашу вас или не приглашу на консультацию. Она условно платная, 30 долларов вместо 300. Сейчас я, кстати, запускаю такую акцию, буду проводить полную консультацию, полный разбор, терапию. В общем, неважно, что у вас там, с каким запросом вы приходите, ловите момент, я даю сейчас вам э, такую возможность получить за 30 долларов мою такую консультацию. Конечно, это одна консультация ничего не решает, но она хотя бы раскроет вот что там болит, чтобы что-то можно делать. Те, кто у меня в программе, в курсе возади себя заново» и «Денежные коды 2023, там внутри программы я помогаю тоже. Намного меньше, три раза, два-три раза меньше даю консультации для того, чтобы люди, которые уже поработали, у них уже чуть-чуть разуплились, да, какие-то мысли уже пришли, какие-то здоровые. И там уже проще можно выгрести вот, это вот, накопленные вот эти накопленные пласты, вот этих, как, всяких установок, убеждений, боли и так далее. Вот что пишет дальше эта девушка. Я говорю, я считаю, что я изучу эти вопросы, покажу, приглашу вас на консультацию. Она вместо 300 долларов, 30 долларов, смотрите. Теперь внимание, вот слушайте, кто себя найдет. Вот она пишет, видела вашу рекламу, первая консультация в подарок. Но это не принципиально. Сейчас ограниченные средства. То есть она уже плачет, она уже жалуется. Теперь смотрите, консультация бесплатна, которую я даю, она остается тоже, но это диагностическая консультация. А вы чего ожидаете от первой консультации? Чтобы вы решили все свои проблемы? Первую консультацию я провожу диагностику, смотрю, где у вас что болит, показываю варианты решения, подсвечиваю то, чего вы не видите, я сама так хочу своим специалистам, мы не можем все увидеть, понимаете? И тогда я назначаю или консультации, или коучинг, или беру себе, предлагаю, или кому-то отправляю, если я... После диагностики, как специалист, как психотерапевт, как тренер личностного развития, как наставник, как коуч, вижу вашу проблему, я ее вижу, потому что это опыт уже более 20 лет в психотерапии, в психодиагностике и, и только 11 лет в онлайн работе, понимаете, то есть то, что я говорю, я за это, как говорится, зуб даю, да, я это уже все знаю. Теперь смотрите, что она пишет дальше. Значит, видела вашу первую консультацию на подарок, но это не принципиально. Сейчас ограниченные средства. Ограниченные средства, запоминайте. Заплатить можно. Хочется конструктивного диалога. Так вот, чтобы был конструктивный диалог, твою дивизию, ответь на вопросы, которые я тебе дала. А теперь внимание. О чем это? Слушайте и запоминайте. Я по психологам не ходок была особо, но была тема металась, была тема металась. Рекомендация пришла, как-то получила, как-то как получилось, рассказала проблему, ни слова не услышала от психолога. Деньги положила и происходящие, и приходите еще. А вы чего хотите от психолога? чтобы за вас вашу проблему решили, вот сейчас в курсе, за 30 долларов даю месяц и сопровождаю в группе. Вы думаете, работает только процентов 10. Остальные висят. Что вот тут сидят, жлоб пакет, как говорит Наталья Копцова, да? Что тут приходят, платят и сидят и молчат? Я понимаю, ребят, что кому-то впервые, кому-то надо чуть-чуть шабазги расшевелить. Но то делать-то надо все равно. И вот смотрите, она не ходок по психологам. По рекомендации пришла к кому-то, выложила проблему. Сказали, приходите еще. А ты хотела, чтобы тебе за одну за один раз решили проблемы, которые ты накапливала годами? И твой рот по чтобы что накапливал там, сколько установок. Вот мы сейчас с вами, кто в курсе, знаете, сколько мы выковыриваем из пласты бессознательного, и, в, и сознательно, и бессознательно, и в трансах. Вы же видите, сколько мы э, сколько мы выгребаем. Вы что думаете, за одну консультацию? Курсы, программы, которые стоят минуточку. Тысячи долларов не стоит. Это ваше здоровье, это ваше счастье, это ваша свобода, это ваша любовь. А вы идете к каким-то психологам и ждете от них результата. Если вам психолог берет он, у вас 500 гривен или 1000 гривен, это не психолог. Это говно на палочке. Вот я сейчас взяла экспериментальную группу за эти маленькие деньги, чтобы помочь вытащить людей. Те, кто хочет, тот гребутся. И, и шлют мне дополнительные деньги, потому что видишь, что я мало прошу, даю очень маленькие суммы для оплаты. Я смотрю и наблюдаю, кого можно вытащить из этого дерьма. Кто-то залив в детских программах, в установках там такие читаю, что просто стыдоба, как в 21 столетии после 30 лет, если даже после 25 лет, если у тебя столько установок, это тебе стыдно, потому что мы все выросли в советских установках. Если раньше это было... Редкость найти такие знания, как сейчас, те же по НЛП даю. Это базовые вещи. Мы сами друг друга программируем. Родители нас программируют, и ПСО нас программирует. Но надо понимать эти манипуляции. Скоро буду давать фокусы языка и коммуникации. Тоже, кто будет в курсе в программе, вам будет дешевле и выгоднее перейти в следующую программу. Дешевле, не дешевле, но это будет выгоднее, потому что вы базовые вещи проходите. Так вот диалога что-то не наблюдала, как будто сама с собой говорила. Твою мать, а ты хотела, чтобы тебе, за тебя что в голову тебе вложили? То есть это говорит о том, что человек безответственный, что ты детский сад, вторая четверть, и нас с вами большинство таких. Почему я называю вас иногда жлобами, биомассой, потому что сама такой была? Я ведь тоже из Советского Союза, но мне выгодно вытащить себя, из болезни, из нищеты. И поэтому я иду, плачу, гребусь, плачу, страдаю. И теперь другим помогаю, других тащу. А если человек это пишет, диалога что-то не наблюдала, как будто сама собой говорила. Может, это и сессия так проходит, психологическая, но что-то не оценила, чем это отличается от исповеди или с подругой. Э, там, так, там хоть обратная реакция. Понимаете, это... 90% людей сидит в, этой, в этих программах. Но это еще не все. Слушайте дальше. Что пишет эта умная, красивая, образованная женщина? Так. После того психолога... После того у психолога не была не то чтобы усомнилась в ее способности, хотя и это не почувствовала ее участия. Вот видите, мета-сообщение, что вас должны сочувствие должно быть обязательно. Но кроме сочувствия, друзья мои, сейчас будем дальше про боли говорить. Нам еще нужен конструктив, понимаете? Вот ты пишешь про конструктив, а сама плаваешь в эмоциях, в дребедении своей плаваешь. Аффективное половодье это называется. Помощи, помощи тем более, а регалии и вывески – это только реклама. Тема была серьезная, и никакой реакции, ни совета как будто не туда попало. Запомните, вы идете к психологам не за советом. Если вам психологи дают советы, бегите от них, ноги в руки и бегите. Качественный психолог, психотерапевт, коуч, он задает открытые продвигающие вопросы. И если этот специалист не является сертифицированным НЛП-мастером, тоже от него бегите. Спрашивайте его регалии. Дальше. Она пришла по рекомендации, А вот сейчас, каждый день, практически веду эфиры, тысячи, сотни тысяч, не вру, не сотни тысяч, десятки тысяч просмотров, перепостов. И что? Много людей пришло в курс? Нет. Почему делать надо? Понимаете? Делать надо, потому что кого-то поддержу, Кого-то отругаю, кому-то покажу, как грамотно, как чтобы получилось. Веду, поддерживаю. Понимаете? Это же делать надо. А ты тут пришла, понимаешь, на исповедь, поплакалась и думала, тебе что-то поможется, да? Дальше. Регалии выставила. Так вот, я когда-то много лет назад одну женщину с ее сыном в машине, в ПЖО, не помню, в ПЖО у меня тогда еще было, 309-й Peugeot был у меня, переходная модель. Это был 95-96-й год. Метро... Как называется метро в Киеве возле автовокзала? Напомните мне. Лубецкая, по-моему? Не никакая. Напомните, забыла. Я помню, мы на, поставили, поставили на стоянку метро возле машины, и мы общались прямо в машине. За 40 минут я раз, раз, раз, разложила по полочкам то, что она ходила к дорогим специалистам. Я не, сейчас не собираюсь никого ругать, говорить, что какие-то другие специалисты. Запомните, вы приходите к тем специалистам, на которых вы готовы. Первый уровень специалиста такой, насколько вы в состоянии ухватить информацию от этого специалиста. То есть, насколько вы готовы, понимаете? Потому что если вы готовы... Дальше двигаться вы пошли один раз заплатили, второй, третий раз. Это вам надо. Это вы вкладываете в себя. Это вы платите себе. Это вы слушаете бесплатно меня, другого человека. Это вы сначала чуть-чуть думаете, думаете, думаете, а потом говорите себе, так, все, пора, уже тут что-то много знаю, надо идти к специалисту. за Получилось, не получилось, снова идешь, снова платишь. По-другому не бывает. И если вы пишете, вот то, что сейчас она написала, спасибо я огромное, умная, красивая, образованная женщина. Просто я удивляюсь, что у людей вот такое, столько в голове, ну, опять же, что я удивляюсь? Если я уже попёрла наверх, я должна думать, что уже все туда пойдут. Нет, конечно, это я смогла. И таких, как я, немного. И тащим, помогаем вытащить других из боли, из, из, из боли утраты, из более всевозможных разочарований и так далее. Сейчас будем более детально по болям. Дальше то есть она еще сосомневалась какой у нас специалист. Да, помните, если вам специалист не помог, это не специалисте дело. Это вы готовы были именно на такого специалиста. Вот смотрите, сейчас в группе кто у меня находится. Пишите, поставьте, сердечки полистайте мне, поставьте какие-то циферки, буковки, сердечки полистайте, поставьте. Вот заметили, что из 40 человек в группе работает ну, 7-10 человек, где-то на вскидку. Остальные наблюдают. Наблюдают. Или пишут тетрадку себе. Поэтому я удаляю вас. Те, кто пишет, те, кто пишет тетрадку. Я вас удаляю. Вы пишите в тетрадку для себя и в группу, в чат, чтобы я вас видела, потому что я сопровождаю и смотрю, что вы пишете, чтобы вас поддержать, направить. Так вот. Вы заметили, да, что работают не все. Ну вот не все. Кто-то стесняется, кто-то боится, у кого-то руки из за другого места, кто-то бессовестный, просто питается энергией других людей, является паразитами, потому что они стараются, пишут каждый день, желания свои записывают, дневник наблюдения ведут, благодарности пишут, промежуточные результаты в своих целях, вот сейчас в денежных кодах работаем. А кто-то, дайте им практики, медитации, вот они там про практики будут вам рассказывать. А уроки, которые висят в... в в закрепленной группе не все видят, но если нету, слетело, <смех>, слетел файл, так напишите уроки, слетает файл, дайте еще раз, пожалуйста, уроки. Други, другие дадут вам. Или я дам, или помощник Настя. Вот теперь значит, что она пишет. Не почувствовала ее участие. Помощи, э, так тем более. Регалии, вывозки, только реклама. Угу. Так вот, я ответила, что вы, если вы не попали на того специалиста, значит, вы, не, вы готовы ровно на того. Потому что если попадает на хорошего специалиста, на глубокого специалиста, вроде меня или, или на меня похожих, и вам не заходит, значит, вам еще там, знаешь как, лупайте ту скалу, как Иван Франко. Че кто сказал, Иван Франко? Нагадайте мне, будь ласка, потому что я забыла. По-моему, Франко. Лупайте всю скалу. Там, э, как я говорю, каловые массы в, в извилинах настолько залипли, что там... Лупать и лупать. Вы заметили, что одну, один и тот же материал, если смотреть несколько раз, он по-разному смотрится. Заметили, да? Так вот это о том, что кому-то заходит сразу, тот, у кого интеллект повыше, у кто уже раньше работал, кто-то уже ходил на какие-то тренинги, а тот-то не ходил. Ну, по-разному получается. Надо время. По себе знаю, как я в 49 лет начала собой заниматься. 49 лет. А сейчас мне только 63. Но так это же время. День и ночь, ну день день и ночь нет, но ну да. Вот сегодня я спала три с половиной часа, например. Да, Иван Франко, спасибо большое. Вот, вот она пишет, ни совета, никакой реакции, как будто не туда попала. Значит, она шла за советом. Запомните, вы не идете за советом. Люди, которые идут за советом, и люди безответственные. Психолог может показать, посвятить если грамотный психолог, посвятить ваши слепые зоны, а дальше пригласить вас в серию консультаций или в программу до результата. Вот сегодня вот такой психолог и любой другой специалист, помогающий в профессии, является специалистом. Все остальные это шарлатаны. И вот те, кто сейчас меня слушает и все, и, все, и все там никак не зайдут ко мне в звездную программу, вот слушайте и обижайтесь. Или кого-то другому идите, но ну, не важно. Люди, поймите, ответственность на нас, вот специалисты, помогающие профессий, на нас ответственность, что мы людям продаем. Одна консультация не решает. Это нужно выгребать, выгребать и выгребать. Навыки, навыки, навыки. Навыки хотеть, навыки желать, навыки ходить, навыки говорить, навыки продавать, навыки каждый день писать цели, каждый день благо. Да, это все навыки, если вы хотите быть другим человеком, больше зарабатывать деньги. Или быть здоровым, или быть там каким-то еще. Мне нужен, конечно, специалист, большой гукой пишет, а не, проф, а, а, не проф, а не профессионалам мне хочется доверять и доверяться. Один непрофессионал иногда может отбить охоту, а ведь иногда речь идет о помощи. На, секун, не секу, на секунды выворачиваешь душу наизнанку, а в ответ пусто. Отвечаю сразу, пока не забыла. Эмпатия, поддержка, да. Но только гладить ваш черяк, если вас гладят ваш черяк, запомните, вам нужно бежать от такого специалиста. Если вы ходите к сладким психологам, добреньким, подышим маткой, позитивное мышление, все хорошо, все будет доброе, бегите от таких. А чтоб пятки сверкали. Потому что, а что, все будет доброе, что конкретно? еще сейчас дальше будете понимать, что я дальше буду читать дальше. Что она пишет? Так вот, вы приходите к душевному унитазу? Да. Я могу с вами работать. Слушать, вы вы выворачивали мне душу. Платите мне несколько тысяч долларов, и я буду с удовольствием вывора слушать ваше дерьмо, слушать вашу боль. Вы чего хотите? Чтобы мы с вами, чтобы вы поговорили, я послушала, давайте об этом поговорим? Хорошо. А если вы хотите результат, то это немножко другое. Поэтому послушала, посочувствовала, а потом говоришь, а что, от чего ты хочешь? А теперь внимание, чего она хочет? Поэтому у нас, у нас многие и не ходят к психологам и специалистам, а хроническим клиентам, как в Европе, не хочется быть вот. То есть она надо чула дзвин, да не знает давин. У нас не ходят психологи. То есть, я и мое окружение это то, простите, стадо, которое сидит и плачет. Сейчас будем разбирать ее боли. Сидит и плачет и стонет, чтобы их потом пожалели, понимаете? Чтобы их пожалели. Вот вчера на уроке английского увидела еще очередной раз, там две ходят тетки, которым наши поприезжали украинки. Стыдно говорить, но я должна это сказать. Я показываю и убогость рашки, и убогость хохлашки, и, и сама когда-то была в таких мыслях, да. Вот они такие таки ни тебе какой-то косметики, ни тебе какой-то одежды, какие задрипанные штанцы обтянуты, вот эту жопу обтянули. Вот она ходит этими цицками трусить, на в ней одежды немае. Вот она лазит по тих мешках, Кожного дня она вытягивает эти мешки и і... куди ты их берешь? куда ты их тянешь? Уже вот так вот смотрят эти англичане на... Ну, я говорю, что не все такие, понятное дело, но такие есть. Так вот, к чему я это... Они не ходят, они не ходят по, по психологам. Они по больничкам ходят. Они вечно жалуются. Понимаешь, у них все болит. Они, несчаст, они несчастные, а все остальные, бляха, счастливые. Слушайте дальше. Вот она приходит, значит, душу вывернуть, а тут, понимаешь ли, ей не посочувствовали. Поэтому у нас многие не ходят в психолог, Это у нас, это У кого? Вот у вас фокусы языка, вот она пишет о себе, что она живет в стадии, в которой такой же сидят, а то обсуждают то Новосельскую, то Петрову, а то Сидорову. И а то она такая несчастная, а то сидит там, а то у нас по психологам не ходят, потому что а пришла до того психолога, а то психолог, а то ей не посочувствовал, то я больше то до не пойду. Я лучше то пойду до, сусі... до... до подружки, мы то с нею посидим, чайку чарочку, чайку выпьем, вона хоть эту обратную, хоть эту эмоцию даст. Понимаешь? Дальше. Теперь пишет она обо мне. Специалист нужен, чтобы направить, подкорректировать, а не быть личным психиатром. То есть она какие-то мысли пишет здоровые, но она путается в показаниях, понимаете? Обо мне. Имя называет. По профессии я учитель-логопед-дефектолог. Вы хоть понимаете, это, это, это тысячи долларов ежемесячного дохода. Если ты возьмешь себя в руки, пойдешь, поучишься у меня или у кого ты станешь специалистом и будешь людям помогать. Улавливайте о чем я? Кто улавливает, пожалуйста, пятерочки в чат? Я из такого-то города, из Кривого Рога, сейчас нахожусь в Польше один год. А теперь смотрите дальше. Это на вопросы, которые я даю, она отвечает вот именно так. Вопросов много. Я же не писала про вопрос. Я спросила один какой-то конкретный запрос, который вас волнует, который вы хотите решить. Вопросов много. Уверенность в себе. Уверенность в себе – это что? С чего ты решила, что тебе нужно уверенно в себе прорабатывать? По какому такому, по какому такому? какие критерии тебе лично говорят, что у тебя нет уверенности в себе? Ты он как уверенно хаешь психолога, который, который тебе не помог. Понимаете? Спасибо, Сурен, спасибо большое. Дальше. Дальше что она пишет? Нахожусь, значит, и кот уже в Польше. Вопросов много, уверен себе. Отношения в семье, с людьми, самодисциплина, финансы. Но первостепенная утрата в семье. Тут в Польше умер папа 6 месяцев назад, наверное, никак не не отпускаю ситуацию. Иногда просто срывает крышу. Я увезла родителей от войны. Получается, взяла за них, за них ответственность. У родителей обоих онкология. Папа умер от, от пневмоторакса. 26 дней реанимации шел. И вот она пошла жаловаться. То есть я спрашиваю конкретно, что сейчас есть конкретно, что вы хотели решить. И пошла жаловаться. Но при этом она и уверенно хает того психолога, который ей не посочувствовал. И при этом она хочет специалиста, который направит подкорректировать, а не быть личным психиатром. И не хочет, не хочет, не хочет, не хочет быть хроническим клиентом, как, как в Европе. То есть в звин, да, не зная девин. Так вот, Хронические клиенты в Европе, во всем цивилизованном мире имеют, внимание, своего коуча по здоровью, коуча по деньгам, коуча по питанию, коуча по э, целям, коуча и так далее. Юриста своего имеют, понимаете? Таролога, еще там какого нумеролога, там, я знаю, нутрициолога. Люди за это платят деньги. Это вот, которое вы говорите, хронические Клиенты в Европе и во всем цивилизованном мире. А вы хотите вот это вот сидеть в Польше, там тихонечко и ныть и плакать? А теперь, внимание, дальше поехали. Это вот я сейчас разбираю каждое слово. Вот это называется мета-сообщение, это семантическое ядро. Человек пишет, и потом, что пишет, уже дается конкретная характеристика, диагноз. Это моя работа, я работала с этим в главном плене разведки на фильтре сидела, человек зашел, написал несколько фраз, я видела, как он зашел, какая у него спина, как он пахнет или она, какая у него, какой у него макияж, прическа, все, о нем считалась полностью картинка. Все, о нем уже не надо, не надо тесты даже никакие не проходить. Просто тесты надо, чтобы система увидела. Поэтому делаем, ну, я делала, по крайней мере. Поэтому она пишет кучу вопросов. Она хочет за одну бесплатную консультацию, чтобы я ей выложила, посоветовала, разложила ей по полочкам, понимаете? При этом я дала конкретно запрос, что ты конкретно хочешь решить. А это говорит о том, что человек не умеет запрос ставить, поэтому дальше буду говорить, просто запоминайте, что запрос надо уметь формулировать. Самый важный в вашей жизни, если вы адекватный взрослый человек, вы когда вы умеете ставить Четкие вопросы, четко поставленный вопрос считывается о том, что вы грамотный специ... человек, образованный и так далее. Если вы размазываете, на вас уже кивнули и там и все. Поэтому учитесь правильно формулировать запрос. Но опять же, вот я на этом примере сейчас вот помогаю вам тоже, чтобы когда шли к специалисту, правильно ставили запрос. Если вы не можете правильно запрос вам, как правило, дают м, перечень вопросов, на которые нужно ответить. Анкету. Вот почему даю анкету много вопросов. Я смотрю, если человек ответил на все вопросы, он дошел до подарка, он дошел до консультации, там еще до чего-то. Если человек слился, это жертва. Это безответственный человек, ему нужно, чтобы кто-то за него порешал. Дал ему социалку, оно поплачет, а то пиде в мешках, а то пыриется, а то пиде поплачется, а, а то все не так, а то все и погано. И мужчины, и женщины такие. А, есть такие. Большинство, к сожалению. Дальше. Вот она описывает про боли, про стрессы, как родители умерли от онкологии, вот она туда, туда сама там страдает. Дальше. Что она пишет? Не могу примириться с потерей многих, с потерей. Многих слушала, и про души, и про то, что срок ухода предрешен. Понимаете? Да, я понимаю. И я тоже это проходила, когда сына потеряла. Тоже мне было... Я искала тоже разные вопросы. Тоже умная-умная. А тоже как провалилась, так, так думала, что концы отдам. А потом, тоже вот работая, без конца и края работая, как только деньги появились, плачу, плачу, плачу и... Делала, сделала себя человека. Понимаете? А как вы хотели? Нас, нас никому, нас одному проценту людей повезет родиться в семье адекватных родителей. В основном все родители вот со всеми программами и установками, которые мы разбираем сейчас в программе. Вы видели, да, вот в трансах, гипнозах, что вы там выгребаете? Что там приходит? Это все ваше подсознание вам выдает из вашей ДНК программы. Кто сейчас это в этой сейчас программе и видите, какие практики вы делаете? Но это надо делать. Пишите, пожалуйста, здесь, кто, кто из вас в группе у меня учится. Пожалуйста, пожалуйста. Дальше. Э, значит, Тос, э, тоскую, наверное, вся семья переживает этот стресс, каждый по-своему, но семья горем не, обе, не объединяется, как каждый сам по себе. Ну да, если раз, война разбросала нас всех, то, конечно, я знаю по своей семье. Спасибо большое. Я уже в группе, да. Дальше. Чуть больше года. Вот она описывает по пунктам, опис... не отвечает на вопросы, а... а просто по пунктам описывает свои боли. Чуть больше назад потеряла близкую подругу. Ковид, онкология. Понимаете? Она пришла пожаловаться. понимаете? Она жалуется, только жалуется. А я даю конкретные вопросы. Вот кто из вас приходил ко мне на консультацию и получал... Вы же знаете, те, кто у меня были на консультациях, вы знаете, я даю вопросы, кто был на консультациях. Перед консультацией я даю конкретные вопросы. Если те уже, кто поработали в группе, они уже более-менее умеют запрос ставить. Или я вижу, что люди пишут, я уже понимаю, с чем его человека может взять на личную консультацию. Дальше. Шестой путь. Где найти точку опоры? Депрессия иногда. Да у тебя иногда депрессия, ты уже депрессия дорогая. Ты уже на таком же ручнике, э, этом, как это... Ржалом, там такая депрессия уже что, ого. Эта тема не дает, тут ни одна тема, тут все темы. Эта тема не дает двигаться дальше, как в болоте застряла. Не профессионально, не в бизнесе, не дружить с людьми и детьми, хотя я общительная, да, это уже депрессия. Хотелось бы стать сильной, вот хотелось бы стать, вот наконец-то в шестом пункте напишет, хотелось бы стать сильной. Хорошо. Я люблю помогать другим людям, но поняла, что не, не все нуждаются и готовы принимать помощь. Понимаете? Вот какая молодец! То есть она сейчас написала о том, что сама еще. Я когда, когда мне было очень плохо, мне хотелось помогать, мне сказали, слышишь, ты себе помоги. Ты себя вытаскивай из этих депрессий, из этих болячек, а потом будешь помогать. Да, когда вам плохо, вам нужно, вам, нам нужно помогать другим. Но опять же, какая-то помощь. Как вы можете помочь другому, если вы сами находитесь на низких выбрасках, находитесь там, где следующий Депрессия, жалость себе, это следующее, следующее по шкале эмоций, это смерть. Понимаете? То есть вы живете на грани смерти. А, а там другие сущности гуляют. Там другие энергии гуляют. Там притягивается, ну, вы знаете, притягивается подобное. Так вот, я люблю э, помогать другим, Хотела бы стать сильной, поняла, что все, не все нуждаются. Так вот, вы здесь зеркалите, уважаемая, умная, красивая женщина. Назову ее Ольга, не буду называть ее имя. Изменила имя. Вы сами не готовы в помощи. Вы ходите, и оцениваете. Вы только ходите, значит, жалуетесь. Вы не готовы трудиться и работать. Идти к следующему психологу, к следующему. Планировать деньги на свое развитие, планировать деньги на самосовершенствование. Вы думаете, что... Вы считаете, что вам все должны. Поэтому... Вы не готовы сами принимать помощь, потому что то, что вы написали, вы сами не готовы. Вы готовы жаловаться, вы готовы ныть, но вы не готовы работать. Потому что в самом начале, когда я сказала... 300 долларов консультация, а не 300, а 30 долларов, и вы понеслась, и понеслась оправдание. Рассказывать, какие психологи, какие там вам попадались, да, помните, вначале я говорила? Поэтому не все нуждаются, поняла, что не все нуждаются в помощи, не все нуждаются и готовы принимать помощь, как-то подозрительно смотрят на это. Вот скажите, пожалуйста, Ко мне будете подозрительно идти за помощью? Которая энергией аж брызжет. У которой ученики взлетают в доходах, в здоровье, в отношениях за месяц, два, три. Ко мне будет подозрение ко мне идти? Конечно же нет. А те, которые сами находятся в вот таком, ну, уже хотят кому-то помогать. Помоги сначала себе. Теперь, что касается боли. Смотрите. Сейчас, я уже говорила не в одном эфире, и сейчас повторю, мои дорогие. Каждому из нас, каждой душе, дано прийти в этот материальный мир, и вы договорились со своей душой, просто этого не помните. Помните, сознание 5, бессознательное 95. Поставьте 5, 95, кто помнит. Так вот, вы договорились, и вот это днк договоренность условно скажу, упала в 95 в тело. Вы договорились, но вы не помните. Потому что мозг очень мало помнит. Сознание очень мало помнит. Вы договорились прийти в этот материальный мир к этим родителям для того, чтобы пройти свой путь. Пройти, подняться над собой, стать взрослыми, уважать себя, ценить себя и так далее. Развиваться постоянно. Вот Подсоединилась еще Лариса, моя одна из моих любимых учениц, которая пришла с болячками и очень усиленно работает, и у нее есть уже улучшение здоровья и так далее. Так вот, если вам там за 50, вы, вы работаете в каком-то бизнесе, так вы сейчас пришли к вам, говорю. А вы понимаете, что биологическая старость и энергия уже не та, чтобы на себя тащить, значит, нужно поучиться, мышление прокачать. Нанимать работников, чтобы не упасть там на своем бизнес, в твоем бизнесе, понимаете? А вот это жлобство называется, когда э, я директор пяти палаток, вот, но я бизнесмен, понимаете? Я директор там, своего хозяйства, у меня там пять тракторов, я и, и, и пашу и, и на базар вожу, и вот это сюда. Понимаете? Вот. Это я к тому, что как бы к слову сказать, что Уровень, следующего уровня развития, это мышление другое. Хотите больше зарабатывать, масштабируйтесь, а это другие, другое. Придите ко мне на консультацию, я вам разложу по полочкам, как правильно выбирать людей, как масштабироваться и так далее. Если хотите, конечно. С мужем придете Лариса. Поэтому боли для того случаются, всякие трудности для того, чтобы человек проходил эти боли. Я так говорю, потому что я прошла их и сейчас прохожу. Я постоянно их прохожу. Я такая же, как и вы. Поэтому Бог поцелает тем, дает, которые думают по-другому, действуют по-другому, не боятся вкладывать деньги, ходят к одному психологу, к другому, к третьему. Делают усердно, сцепив зубы, продолжают идти. Виктор Франкл, австрийский психиатр, исследовал людей, которые были в концлагере. Кто выжили? Те, у которых были цели, те, которые были знали, ради чего им выжить. Кто читал его книжки? Кто слышал про него? Поставьте Виктор Франкл. Это я к тому, что война это тоже очередное испытание. Да, вначале был шок. Да, вначале думали закончится скоро, нас там поддерживали 2-3, 2-3 недели, 2-3 месяца. А потом уже вы поняли, информация все больше и больше приходит, что в мире раскачиваются очень серьезные проблемы. И не только... Наша война, еще там какие-то намечаются конфликты. И, да, господи, в Англии тоже вот эти соединенные, соединенные это английское королевство, эти несколько стран, тоже у них оказываются свои конфликты. Я помню, мы были в Израиле, уехали от Сины Плача, и там, где стояла наша маршрутка, через 40 минут там взорвали маршрутку с другими туристами. Это было знаете, 15 или 16 год. Я была на Кипре с тренингом. В день мы поехали на Южный Кипр, в другой день поехали на Северный Кипр. Один, один, одна сторона Кипра турками захвачена, а другая сторона англичанами. Там стоят, заходят, проверяют в автобус с автоматами англичане, а там турки проверяют. Везде идут войны. И мы тоже попали в эту тяжелую геноцидную страшную войну. Но сегодня уже не первый месяц, и даже не третий, даже не полгода. Уже год, уже второй год войны. Это первое. Второе. Войны любые ситуации в жизни, болезни, страдания приходят для того, чтобы человек становился человеком, а не залипал и плакал. Да, нужно пострадать, поплакать, погоревать. Да, найти поддержку. И сказать себе, родители дорогие... Вы приходили в этот мир, дали мне жизнь, я вас люблю, ценю там, и так далее. Я даже должна дальше идти своей жизнью, потому что жизнь мне дана, завтра ее может не быть. Родители мои дорогие, вы ушли, там поплакала, сходила на консультацию к одному, к другому, к третью, но не жлоби для себя денег. Если у вас чего-то не получается, значит это не психологи плохие, это вы не готовы, это вам выгодно страдать. Рост идет через боль. Вон мы делали практику пьедестал. на нижней ступеньке мы отрабатывали сначала боли обиды с людьми психотравмы насилие, там психически физический выбирали прописывали а потом только шли в транс медитацию в гипноз и отрабатывали со болью боль оставляли в прошлом с нее делали силу дальше поднимались выше чтобы подниматься, становиться выше, становиться сильнее. Кто помнит эту практику? Каждый написал по-разному ощущения. Читаешь иногда волосы дымом, как люди, это все у каждого свое. Но сначала вы делаете, выписываете эти все боли, ограничения, установки. не были богаты, нечего и начинать. Там, Почему ты не можешь пойти вот сделать вот это? Всплывают папины какие-то установки. А, а чего ты боишься мужчин? А чего ты боишься сказать? А почему то тобой муж командует? А почему муж решает тебе учиться в интернете, в психологии, в тренингах или нет? Это что за хрень такая? Что за муж у тебя такой? Как ты себя ценишь? Почему, тебя, почему ты с мужем прожила там 10 или 20 или сколько там лет, и ты до сих пор не... не, не у тебя нет своего я. Ну, он там не понимает. Ну, деньги приносит, зарабатывает. И слава богу. А у тебя другая, ты друг по-другому, по-другому мыслишь, потому тебе надо по-другому с ним договориться, а не прятаться от него ховаться, чтобы заплатить тебе за, э, за свое обучение. Да, я понимаю, что все не так просто. Многих это даже и останавливает, потому что не разрешает семья, муж, и вы там, и вы себя оправдываете, что вот я не пойду, потому что что скажут, а, а вдруг осмеют, а вдруг у меня вот это я вложу деньги, а вдруг не получится, а тогда же они будут надо мной смеяться. Да? А как вы хотели? Конечно, будут смеяться, потому что вам выгодно быть маленькой, потому что крабы, когда вылазят из ведра, то остальные тянут его вниз. Обезьяна, которая прыгнула одна высоко за бананами, а остальные на нее накинулись, потому что она, видите ли, из стаи выделилась. Выделилась, понимаете? Так устроено все. Поэтому одни пробиваются и идут, а другие висят. Соответственно, подругу потеряла, родителей потеряла. Рассказывает, как папа умер от пневмоторакса, онкология. Слушайте, вы если вы плачете, ноете без конца, висите больше, чем полгода, вы подтягиваете, насеваете энергии умерших людей. Это ДНК ваши, Вы передаете детям дальше по наследству. Если вам дети вам не ну как бы для вас не является ценностью, то не знаю что-то что еще для вас. Вывод какой? Как вы думаете, какой вывод вам? Какой напрашивается вывод? Какой напрашивается вывод? Работать и работать и работать. Платить себе деньгами лучше, чем болезнями и смертью. Слушайте, почему я могу в 63 года? Почему в 65 пришла он, Люба, прошла столько всего, и онка, и мужа потеряла, и, и, и войну, вам и по, по сранам, по многим поездила. Сейчас вот учится, пробивает ее, я просто удивляюсь. 65 лет женщине. Другая, он 69 лет. Но та, правда, еще должна получить немножко по, -по, -по, -по голове от меня и подсрачник, потому что мало пишет. Я буду удалять тех, кто не пишет. 10 долларов клубная система. И сидите там, пишите, не пишите. Но все равно буду выгонять, если не будете писать. Сидеть на энергии моей, энергии тех, кто работает, я не позволю. Паразитов нет, не будет. Пусть лучше будет у меня там 5-10 человек, чем будут сидеть паразиты. Так вот, Почему один может делать? Задавать вопросы, глупые вопросы, неправильные вопросы. Не надо бояться. Самый глупый вопрос какой? Незаданный. Жизнь короткая. Чтобы посмотреть, кто будет смеяться. Да, совершенно верно. Ты завтра можешь не проснуться, это правда. И войны для этого не надо. Я это знала и до войны. Потому что я уже свои войны, войны столько всего войн проходила. И что, мама, не горюй. Так вот, подвожу итог, беру на консультацию тех, кто, кто даст четкий ответ на вопросы и разрешу заплатить там 30 долларов на первую диагностическую консультацию с какой-то помощью и какими-то результатами для получить алгоритм действий, понимаете? Но вот сейчас уже не буду брать никого в бесплатной консультации. Сколько вот понаписывали? Хочу, там, то да, то да, да, и где? Написала и Потому что даже на, даже на бесплатную не пришла. Или вот этого спасибо огромное расписала Ольга. Вот всю свою вот эту вот. Она уже хочет помогать людям, а в самой мешок с делой картошкой. Носит эта картошка, воняет. Потому удивляется, что... Люди как-то подозрительно смотрят, что ты хочешь кому-то помогать. Так от тебя картошка гнилой воняет. Потому что у тебя самой куча боли. Понимаете метафору? Гнилая картошка. Кто понимает гнилая картошка? Поставьте гнилая картошка. Людям нравится носить унитазы на голове. Носить боль, утрат, потерь. Нравится. А им нравится быть жертвами, чтобы их жалели. Поэтому, когда пишут люди... Есть такое понятие, семантическое ядро, их можно полностью просканировать, что это за люди. Понимаете? Хорошо, друзья мои. Итак, на консультацию в шапке профиля под этим видео будет ссылка. Значит, дальше. Курс «Возврати себя заново. Денежные коды». Спасибо большое про картошку. Спасибо, Ларисочка. Про... значит, про-про-про-про тренинг, два, два курса, возврати себя заново, денежные коды 2023, в шапке профиля под этим видео тоже будет, будут ссылки, приходите на консультацию, уточняйте, буду вам говорить, гнилая картошка, да, и мы этой гнилой картошкой светим, походкой, выражением кислым лица, групповой фотографией, мы светим э, какими-то кошками-собаками, закрытыми профилями в Фейсбук. Мы светим какими-то там комментариями. Вот он и слухают, а потом до Бога свертаются. А потом пишут, мне там комментируют все там от Матфея. Господи, сколько же у нас больных людей, елки-палки. Вот этим гнильем вы и светите. Потому что это психодиагностика, это мета-сообщение. Как вы одеты? Как вы выглядите? Какая фотография? О чем ваши статьи? Что вы пишете? Все, и вы считаете, кто вы. Понимаете? Следующий сегодняшний эфир будет, друзья мои, очень интересный. Он будет на тему отношений. Сегодня у нас 8 марта. И также будет пост про флирт, потому что скоро тоже будет запускаться курс про отношения. Как найти своего мужчину на сайтах знакомств или, или женщину, или женщину, тоже для мужчин, тоже будет очень важная тема. Кто хочет найти свою женщину, не сидеть, не висеть там в соцсетях или на сайтах знакомств. Как правильно выбирать, как определять, кто пред вами и не тратить время зря. Так что следующий эфир, буквально пять минут, и я выхожу с темой 8 марта. То такая женщина-королева, то такая служанка. Что там еще, какие вопросы, сейчас скажу. Как современной женщине быть успешной и женственной? В каком возрасте можно перестать мечтать о любви? Каких женщин хотят сильные и успешные мужчины? Почему притягиваются нищеброды? Что такое предназначение для женщины на самом деле? как его выполнить эту миссию? Как дети впитывают запахи матери? В кавычках запахи. И как это передается по наследству? Вот такие дела. Следующий эфир об этом. Кто хочет выйти во время войны, зарабатывать достойные деньги, обрести адекватную нормальную профессию. Отправлю вас к человеку, который за неделю научит вас создавать автоворонки, где вы будете зарабатывать, просто скажите, будете молиться на меня. Дальше. Кто хочет себя прокачать, свои боли, страдания, разобраться в своей кашей в голове, четко действовать, жить как последний день, радоваться, получать достойные деньги и чувствовать себя людьми, тоже ссылочка, приходите, вам разбираться. Нет, сидите там, где сидите, это ваш выбор. Всех благ, пока-пока, до следующего эфира. Сейчас будет следующий эфир.